Добрый день! В данной анимации представлена схема работы системы шлюзов. Судоходный шлюз – это сооружение для обеспечения перехода судов из одного водного бассейна в другой с различными уровнями воды в них. Каждый шлюз имеет три основных элемента – герметичная камера, ворота, водопроводное устройство. Герметичные камеры соединяют верхнюю и нижнюю головные части канала. Они имеют габариты, достаточные для размещения в них одного или нескольких судов. В камерах имеется возможность регулировать уровень воды. Каждая камера с двух сторон ограничена воротами. Ворота – это металлические щиты, которые служат для пропускания судна. Они герметизируют камеру во время шлюзования. Водопроводное устройство предназначено для наполнения или опустошения камеры. Как правило, в качестве такого устройства используется плоский щитовой затвор. Рассмотрим действие перемещения судна с нижнего течения на верхнее течение. Входные ворота открываются и судно заходит вовнутрь камеры. Ворота закрываются. Открывается перепускной клапан, вызывающий подъем воды в камере с находящимся в ней судном. Входные ворота открываются, судно переходит в следующую камеру. Далее процесс повторяется. И наоборот, мы можем наблюдать, что перемещение судна с верхнего течения в нижнее осуществляется падение воды в камере. Сам процесс пропускания судна через шлюз называется шлюзованием. Шлюзование длится, как правило, от 10 до 20 минут в зависимости от размера камеры и перепада уровневатый. Подведем итог. В данной анимации мы смогли рассмотреть устройство и принцип работы системы шлюзов. Спасибо за внимание.